Алло? Да, привет. Да выходной сегодня дома. Хорошо. Гости? Тю, это да не вопрос. А сколько у вас будет? Ребят, тихо, тихо, тихо. Парни, тихо. А сколько у вас будет? Друзья звонят, извините. Четвером. А через сколько будете? Через час-полтора. Давайте часа через полтора. Хорошо приезжайте окей okay, все, давай, жду вот приблизительно так у многих случаются ситуации когда звонят друзья и говорят буду скоро жди ну, ты ж не будешь встречать друзей с пустым столом правильно для этого надо что-то приготовить что-то быстро, что-то вкусно, сытно и я вам сегодня расскажу что а готовить я буду сегодня цыпленка табака с гарниром какой гарнир вы узнаете чуть позже а сейчас я подготовлю курочку ее надо разрезать правильно отрежу хребет у нее Это отправится на суп, криптовая часть, а вот это будет запекаться. Так, сейчас я отобью, обязательно цыпленка табака надо отбить хорошо, для этого накрыть его надо пленкой. бы меньше брызги летели отбивать я его буду скалкой пожалуйста тихо, да. немного поломать кости, отбить мясо. Думаю, достаточно. Курицу я сейчас нашпигую. Для этого возьму чесночок. На долечки режем. Достаточно крупные. И вот помякать и удобно. Чеснок она любит. можно не жалеть, достаточно пока отставляем, еще немного чеснока, но мне его нужно измельчить сейчас. Чуть подсолим, чтобы чеснок дал сок, пусть пустил. Пару минут подождем и начнем измельчать. Таким способом он становится достаточно мелким. По приправам. Приправы можно использовать на ваш вкус абсолютно. Можно и вообще не использовать. Я возьму, у меня тут есть... Какая-то азербайджанская приправка. Тут много интересных ингредиентов есть. И куркума, и зелень петрушки, и орегано. Ну, в общем, смесь. Чуть-чуть добавлю. И чтобы приправа лучше передала свои ароматы курочке, я еще добавлю немножко подсолнечного масла. перемешаем возьмем подходящую посуду выложим сюда курочку и сверху высыпаем приправу да, совсем забыл, сразу это делается, сразу же подсаливаем столько, сколько нам нужно. И теперь все это надо перемешать. такая прекрасная курочка получается пахнет обалденно минут 10 можно даже едать постоять далее берем противень берем фольгу ну, фольгу я обычно на противень кладу чтобы меньше его пачкать что ли об ну, основном А теперь я вам обещал, что цыпленок табака будет с гарниром. Гарниром сегодня будет картошка. Я ее предварительно приварил. Варить ее в холодную воду бросили, вода закипела ну, минут 8. Ее важно не доварить. Выкладываем на противень. Конечно, идеально картошка, чтобы была одинакового размера. Ну, так как друзья звонят спонтанно, не всегда можно подобрать. И теперь сверху выкладываем цыпленка. Причем надо выложить так, чтобы картошка вся была под ним. Максимально. Вот так у вас должно получиться. Разогреваем духовку до 200 градусов. И отправляем запекаться до полного приготовления курицы. Я хочу, чтобы корочка была хрустящей-хрустящей. Картошка не сгорит. Ну все, 40 минут в духовке. И вот такая красота получается. здесь наверное надо делать вот так или вот подписывайтесь на канал А с меня вкусные ролики. Это очень вкусно.